Приветствую всех сталкеров. Мы продолжаем играть в сталкер Чернобыля. Сейчас уже заканчиваем. Наша задача сейчас. Найти вкус Сейчас будет просто место. Сейчас будет самое настоящее место. Нужно его просто убить да, да, нужно его очень быстро убить будет выбрать слух. Друзья, это финал игры. Финал игры стал картин Чернобыля. Так что вот так. Пробуем сохраниться. Твоя цель О. здесь. Спрямилась. Иди ко мне. Так, друзья, это финал игры, возможно, мы закончим в этой части или в следующей Потому что тут все уже Твой путь завершается Иди ко мне Так, у нас что? Еще... Так, я рада могу, это хорошо Так, у Твоя 5 -5. цель здесь. Иди ко мне. Иди ко мне. Те, что, что заслуживаешь. Исполнится Иди что? ко мне Тут же служение себе Вознагражден будет только один Проживаешь Пришло время Я вижу твое желание Ко мне. Ты обрежешь то, что заслуживаешь. Твое желание Скоро исполнится Иди Ко мне! Ты обретешь то, что заслуживаешь! Ко мне Но ты обретешь то, что заслуживаешь. служишь. Вознагражден будет только один. человек. Иди ко мне. Сяо Вознагражден будет только один. 7, Повершён человек Иди ко мне Завершен человек. Иди ко мне. Твой путь завершается. Иди ко мне. Иди ко мне, ты обретешь то, что заслуживаешь. Путь завершен, человек. Иди ко мне! Твое желание скоро исполнится! Иди ко мне! Прошло время, я вижу твое желание. время. Я вижу твое желание. Твой путь завершается. Иди ко мне. Yeah, we'll cool, хорошее оружие теперь главное очень хорошо ценится твой путь завершается иди ко мне Пришло время. Я вижу твое желание. Человек, иди ко мне. Вознагражден будет только один. Рожден будет только один. Тут нужно очень. Аккуратно. Пришло время, я вижу твое желание. Давай. Иди. Иди ко мне. Тихончик. Ты обретешь то, что. А за... Ты не можешь мне видеть через стену. Ладно, я тебе помогу. Спрячься, лучше сам выходи. Завершается. Иди-ка. Мы хотим продвинуться. А? Момент со смертью не буду Говорят, Потому что мне это не интересно. Твой путь завершается trouble исполнится иди ко мне ко мне ты обретешь то, что заслуживаешь. Субтитры Служиваешь. Ты справишься. Вознаграждён будет только один. иди ко мне. Я не шел в Скажу, что э, я тут все запорол, то есть у меня ничего не было, видите, просто ничего я не знал, как, как, это все сделать, то есть у меня не было ничего, ни аптечек, Иди ко я мне. Я чисто. Ну, Ты обретел то, что, что, что заслуживал. Постоянно умирал, То есть я сохранялся, заходил, умирал, умирал, умирал Мгновенно, то есть я так сохранился, случайно, я нашел способ на бессмертие сделал, не только ради того, чтобы все-таки пройти это наконец-то, игру, тем более нам человек. осталось всего-то сейчас зайти в ту комнату, там, поняться по лестнице, типа, и все. Нет. Поэтому Иди ко мне. мы теперь бессмертные, у нас есть тысячи людей. То есть мы бессмертны вознагражден будет только один. Вот, ну бесмертный. Но это ради того только что Я прошел наконец-то Потому что серьезно я все запорол, но вот так как Пришло время я, и я вижу я твое желание Как бы пройти игру там показать, что я Вот Такое бывает, что за порол Так все из-за радиации Еще мы, кстати, скупили, Твой очень. путь завершается Иди ко мне вот. Так бы, конечно, так я играю без модов, но не думаю друзья Поиски внутри на уже надо Дать желание это будет конец игры твое вот желание скоро Зона исчезла мы прошли с вами сталкер день чернобыля первая часть игры компании джессака в геймс под титры пошли ведущий программист алей шишковцев там, дмитрий есенев андрей к мы друзья разблокировали с вами хорошую концовку так что так Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось мое прохождение, полное прохождение этой замечательной игры. В Следующий раз мы начнем проходить Сталкер Чистое Небо. Так что вот. Надеюсь, в следующий раз уже не буду вылетать, не буду как бы не запору себе концовку следующую, потому что, ну вот так видите, да, я запорол что меня убивала радиация. Мне пришлось скачать мод на бессмертие под конец, чтобы как раз вам показать, что вот концовку, что вот я прошел. Если бы я буквально там нашел бы очень немного антирада и еще аптечку, хотя бы ну, то я бы и без читкода этого просто пробрался по лестнице и все, я не дошел. Ну, так получилось, так бывает. Все, всем спасибо за просмотр, микрофон был Артем, мы были на канале Артем Муф, надеюсь, что вам понравилось. Все, ждите следующий ролик про чистое небо. Всем пока-пока, до встречи, увидимся за